English, lesson number 95, эссеек. Эссеек, экспресс, супер, современный, эффективный курс. English. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатюк. И я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатьюкс. Дорогие друзья, тема сегодняшнего урока это словообразование. Зачем, для чего, почему оно нужно? Словообразование мы сейчас разберемся. Что такое словообразование? Это образование новых по смыслу слов. Из чего оно образуется? Из тех же самых слов, но они приобретают обратное по смыслу значение. Ну, например, первое слово разберем. To believe. Это верить. Верить, to believe. А как сказать не верить? Да очень просто. Прибавить эту приставочку this. This believe. Не верить. Вот и все. Еще, возможно, слово такое. Э, доказывать. To prove, доказывать. А как сказать обратное по смыслу значения? Да, прибавить. Просто ту же приставочку. Dis. Как будет? Dis опровергать. To prove, доказывать. Dis опровергать. Ничего сложного. Только вместо не говорите dis а this, this, твердое и this. Еще возьмем любимое наше слово. Лайк, like, Нравится. лайк. Like. А как будет не нравиться? Да просто добавить приставочку. This. Dislike. This. Не dis, а dis. Dislike. Вот и все. Возьмем слово еще одно. Удовольствие. Pleasure. Или с удовольствием. Ways pleasure. А как обратное по смыслу слова будет по значению? Displeasure, вот и все. Одну приставочку прибавить и обратное по смыслу слова displeasure. Возьмем еще другие слова, где используется приставочка mis. Глагол такой есть понимать. To understand. А как сказать неправильно понимать? Mis Understand. Misunderstand. Информировать. To inform. Inform. Можно inform, как к англичане. А как обратное по смыслу значению слова. Misinform. Misinform. Lead. Еще одно слово. Вести. А обратное по смыслу слова. Вести в заблуждение. Вводить в заблуждение. Вводил в заблуждение или обман. Мис-лид. Мислид. Вести в обман. Еще одно слово возьмем. Концепция, замысел, понятие. Концепшн. Концепшн. А как обратное по смыслу? Да ту же приставочку прибавить. Какую? Miss. Miss Conception. Неправильный замысел. Неправильное понятие. Вот и все. Дорогие друзья, а в этом формате мы с вами отработаем и поработаем над предлагательными, когда используем те же приставки, только an и приставку in. И прилагательное превращается в обратное по смыслу прилагательное. Ну, например, возьмем такое слово счастливый, happy. А как обратное по смыслу будет? Да, очень просто. Unhappy. Unhappy. Несчастливый. Несчастливый. Возьмем еще слово такое. Э -э необходимый. Necessary. Necessary. Necessary. Необходимый. Обратное по смыслу слово. Unnecessary. Ненужный. Не необходимый. Еще одну словечко, например, какое возьмем? Реальный. Real, real, niali. Добавляем просто приставочку unreal. unreal. Это к прилагательным. Еще возьмем, используется такая приставочка как in, in. В одних случаях она прямо используется, in сейчас разберем, а в некоторых вместо n, in там меняется на другую букву. Ну, например, возьмем слово такое. Direct, смотрим на формат. Direct, директивный, прилагательный. А как сказать не директивный? Indirect, indirect, вот и все. Активный, как будет? Active, а как? Неактивный, inactive. Это понятно. Но есть слова, которые начинаются прилагательные на букву. делать нужно в таких ситуациях. Если только прилагательное начинается на L, M и A, а вы хотите обратное по смыслу слова сделать, например, легальный, он начинается на L, а вам надо сказать нелегальный. Значит, вы используете ту же приставку in, но N выбрасываете. А первую букву делаете двойную начало этого слова получается illegal, legal, легальный illegal, нелегальный. второе слово regular, регулярный, значит должно две буквы r быть. первое i идет irregular, irregular, нерегулярный. следующее слово moral, моральный, моральный, значит Н выбрасывается, а две буквы М вставляется. И не неморальный. Вот и все, дорогие друзья. Внимательно еще раз над этим текстом поработайте. И я думаю, у вас все это останется в памяти. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Вы были на канале Питая Горбатюк.